но ну, как и на кого он будет действовать, будем смотреть дальше. Овны, посмотрим, что принесет вам месяц апрель. Обратите внимание, что 3 числа Меркурий перейдет в ваш дом финансов и одарменно образует аспект с Плутоном. И аспект с Плутоном будет в вашем 11 доме. Я думаю, что откроются благоприятные возможности для взаимодействия с коллективом, причем они будут такого судьбоносного характера, когда можно будет что-то решить благодаря какому-то резкому решению, резкому движению. Затем 6 числа произойдет полнолуние в Весах. Весы для вас это противоположный знак, связан с партнерством, а это значит, что может быть для вас это полнолуние достаточно ощутимым, может быть какое-то примирение в этот период у вас произойти, ну, очень на это похоже, ну, или обновление, или улучшение взаимоотношений, тем более, что там будет способствовать секстиль от Венеры к Нептуну, вы будете находиться в таком хорошем эмоциональном настрое, на стройный на романтичный лад, на готовность идти на уступки, на Желание взаимопонимания, подарки тоже могут быть от вас. В общем, настроены на какие-то приятные дела. 7, 8 и 23, 24 Меркурий будет находиться в благоприятном аспекте к Марсу. Марс для вас это зона, связанная с домом семьей. Так, сейчас вот она. Так, раз, два, три, четыре, да. Это говорит о том, что могут быть какие-то очень важные решения принятые в пределах вашего дома, вашей семьи, связанные с вашими близкими. Интересно, что аспект, который будет 7-8, он с точностью повторится 29-30 только уже с ретроградным Меркурием. 11 числа произойдет переход. Близнецы Венеры, Венера, планета любви, удовольствие будет там путешествовать недели три, будет очень легкая будет очень любопытной, будет настроена на такие на те легкие коммуникации. Для вас это тема третьего дома. Я думаю, что будет хорошее время для взаимодействия с вашим ближайшим окружением. Будут легко приятно проходить поездки. Благоприятны будут покупки, особенно если это касается технических средств. Покупки, поездки различные договора. Также связанные с принятием там, на работу, например, или открытием каких-то новых перспектив вашей жизни организации каких-то курсов, различных мероприятий, связанных с общими интересами в вашем коллективе. Ну, в общем-то, будете порхать. Также, также 11 числа, что у нас тут аспект с Плутоном. Ну, это благоприятные возможности для взаимодействия с коллективом. Что-то вам даст, какой-то будет подарочек для вас. Также 10, 11 и 29, 30 будьте осторожны, в... следите за своими словами, следите за своими действиями. Я бы сказала так, что слишком не обольщайтесь насчет ваших детей, насчет ваших увлечений, потому что тут есть шанс в чем-то ошибиться. Никаких важных решений не принимайте. 13-14 Венера будет в негативном аспекте к Сатурну. Сатурн у вас находится в 12-м доме. Ну, знаете, может быть какое-то огорчение, связанное с некой поездкой или каким-то разговором, такой неприятный какой-то осадок. Что-то желаемое может не исполниться Но слава богу, аспект короткий Следующий очень интересный период Начинается с 19 апреля Когда в точный аспект входит Сатурн с узлами На что тут следует обратить внимание Но Поскольку северный узел в вашем втором доме Значит будет шанс как-то улучшить свое материальное положение Благодаря своей хитрой мудрости что Сатурн-12 это способность концентрироваться, это способность, даже необходимость концентрации, необходимость действовать такими непрямыми методами. Вообще, как правило, когда попадает Сатурн-12, это время знаете, какие-то депрессии, вот неустойчивости положения, какой-то неуверенности в своих силах, в своих возможностях. Но здесь благоприятный успех узлам, он должен, я думаю, вам помочь, пойти в плюс. 20 числа состоится переход Солнца из вашего знака в Телец, так же это новолуние будет. И еще и солнечное затмение, которое откроет собой коридор затмения до 5 мая. Плюс 21 числа Меркурий станет ретроградным. И, знаете, и без того там небыстрые процессы в принятии решений станут еще более медленными, либо обратят вас, ваш взор назад. Скорее всего, поскольку для вас это зона финансов, вам будет необходимо закрыть какие-то ваши финансовые дела, финансовые вопросы, что-то, что, что связанное с темой... Ну, всего того, что вы имеете, темой ваших личных ресурсов, разобраться со всем этим, все пересчитать, все разложить, все правильно, ну, в общем, все привести к порядку. Желательно на этом периоде там, до 15 числа, до 15 мая никаких особо важных решений не предпринимать. Ну, я буду еще готовить отдельный прогноз на коридор с отменей, поэтому следите за публикациями. Значит, я задала вопрос картам Таро, чем будет связано главное основное событие для представителей знака Зодиака Овен. У меня сразу выпал крест. Крест это нечто, ну, как раз вот по узлам указания на кармическое. Судьбоносное какое-то событие Я вот уточняю, мужчина С мужчиной И дерево То есть, какое-то очень будет важное событие Связано с человеком, которым вы сплелись Вот видите, вот дерево имеет корни Корнями, возможно, это ваш родственник Это Может быть муж Это может быть отец, брат, сватус, То есть, кто-то из вашей родни Что-то с ним может произойти ну, Важное, корническое может быть, окончание жизненного пути, может быть, выздоровление, может быть, что-то еще. Ну, поживем, увидим. Поживете, увидите, расскажете, если будет интересно. Я желаю вам удачного месяца. И кому было интересно, пожалуйста, комментируйте, ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал и до встречи в следующих прогнозах.